Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я Магивара, и добро пожаловать в новую часть по дуэлям. Сегодня у нас будет карта Ласточка, и, как вы поняли по названию видеоролика, мы сегодня будем играть за бравлеров, которые вот летают, как у Джанет Ранец, у Евы какой-то скафандр, в котором она постоянно плавает. Ну а Бонни просто улетает из пушечки, летает по карте, я не знаю, честно говоря, третьего не нашел бравлера, который полностью а, кружит над небом. Но в целом, в целом, очень много бравлеров, которые прям летят, приземляются, но нет, которых прям вот как Ева в скафандре. В общем, давайте начнем. В вот этом Сэм у нас. Ага. А... Первую, кар... Первую мою проиграли. Игру. Ну ничего, сейчас попробуем на Боньки. Отлично. Найс, мы его просто съедаем. Он не выкидывает ульту специально для того, чтобы тару сманить. Но ну, у нас вообще нет тычек даже для того, что... Ну, точнее, нет ульты вообще. Это для нас проблема, потому что гаджеты плюс ульта. Мы умираем автоматически от тары. А Джанет против Вальта. Это ГГ. В общем, не знаю, что получится. Кстати говоря, на насч... О, вот она сидит. Насчет этого видео, если тебе интерес Ой, еще раз попали Если тебе зашла вот эта вот тема с идеями Вот, и там уже, кстати говоря Третий аватар Ёлки, да как я попадаю быстро Ой, еще раз попал. Ребята, она, не... она промахивается Я выигрываю просто каким-то чудом Четыре раза попал, накопил на ульту и убил Тару С, с гад... Она потратила гаджет Ну, у этого типа остается только один гаджет По, по сути, один на Сэма, другой на Тару и он вообще без ульты практически, ну чуть-чуть. Зря прожал гаджет. Один раз попал. Как-то хреново на самом-то деле получилось. В общем... Сейчас доиграю. Ну еще гаджет какой-то тупой. Все, изи. Выиграли первую каточку. Сейчас полетим к следующей. Итак, ребята, следующая катка. Джеки, вольтара против нас. Я тем же пиком играю. Опять же, летаю, грубо говоря, по карте. И смотрите. Просто, ну, такую вот интересная... Интересная идеи приходит в голову. Вот насчет этих дуэлей. Обязательно оцени это лайком, чтобы я понимал, что я стараюсь для тебя не зря, что я это делаю. А, получается Для тебя Лично для тебя, чтобы ты это оценил Вот Ну и в целом давайте сосредоточимся на игре В общем, мне здесь не выиграть Я это понимаю, мне просто надо накопить побольше ульты Не дать противнику накопить ее Вот мы накопили ульту Тут, конечно, бесполезно У меня меньше хп, во-первых Во-вторых, она прячется за стенкой Этот Джеки а на Боньке сейчас попробуем надамажить чуть-чуть и залететь прям впритык. Вот. Ага. И да, это получается у нас сделать. Она еще плюс тратит ульту вроде бы. Вроде бы. И тут самое главное не облажаться на Боньке. Тут сидит Крыса. Главное не облажаться. Блин, ну пожалуйста, ну попади. Капец. Вот он. Можно бы не облажаться. ой ой ой Ой-ой, еще попал. Блин. Я понял. И что я буду делать на джанет против вольта с ультой вторым уровнем. Так, он просто удирает. Да, бесполезно просто. Ладно, следующая катка. Так, ребят, бас Бонни Брок. А, мой летающий пик. Готов просто месить, рвать всех в клочья. Я придумал еще одну тактику. Сейчас попробую реализовать ее. А -а -а. Заключается в том, чтобы... Просто зарашить базика. Если он залетит, попытается... Я быстренько гач нажму. А, это даже не потребуется. Я просто наугад тыкаю в спину себе. Попадаю по базику и убиваю его. У нас есть одно очко, как говорится. Мы выигрываем пока что. И у нас сейчас Бонни. У меня есть ульта. И план мой, я думаю, очевиден. Просто подождать зоны. И поставить ульту. Вот, только не знаю, куда. Вот сейчас там. Да. Отличная ульта, ребята. Попадаю всеми тычками, кстати. Отлично. Супер. Ну, ребят, план мой, конечно, был хорош. Ну, теория а в реализации чу, реализация чуть подкачала Но с кем не бывает давайте попробуем на Боньке. у нас побольше ульты он только что я потратил так, он попал я попал он попал я попал отлично ну пока что равно счет я на одну тычку быстрее накоплю ульту и смогу залететь да я смогу залететь и его выслику все отлично мы побеждаем Боньку, остается брок против которого я думаю Боньки изи будет вытащить вот Просто подождать до зоны и все Ну тем более он просто вот так вот делает Ни одну тычку не попал нам По нам Ульты у него нет Так, подру подрубаем гаджет Окей Отлично Хорошо, следующая игра Итак, ребята, Бе-Бул-Спайк. Я думаю, это последняя на сегодня игра. Вот, опять же, я на Бе первая, на СБе. Тесно, что будет? Ой, я не на Бе, я на Еви, я что-то перепутал. ты. как я не нажал на гаджет? Я уже нажимал, не? Вот, ребят, чуть-чуть-чуть-чуть не повезло. Ладно, на бойке я думаю, еще затащим. Бонька у нас решает, тем более у нас скоро ульта. Нам просто надо попасть две тычки. И просто залетаем на нее. Возможно, такие залететь. Было бы хорошим решением. Но пока непонятно. И не попадаю никуда. Я вообще по нему попасть не могу. Где он сидит? Ой, найс, попал хоть раз. А, можно просто расстрелять его с гаджета. Расстрелять! Найс. У нас остался бул. Здесь можно, кстати говоря, просто потыкать по экрану на автотаке за боньку и потом на ульте его забрать. Это була? Вот. И главное, главное, вот смотрите, если бул потратил две тычки, или там, ну, сколько там тычек? А, он с левой стороны, понятно. Видел тебя Две тычки. Если он тратит, ну допустим много тычек тратит, то мы можем просто спокойно ну, вот, жмать на ульту. Вот видите, он потратил две тычки, и мы его просто съедаем, потому что у него остается одна, и вторая... А, четвертая не отгдешилась быстро, и мы смогли быстренько его забрать. Но это было не сработало, если бы у него был бы берсерк. Так, окей, спайк, он наверное с левой стороны. Как всегда. Ну как всегда, я не могу попасть по нему. Где он вообще сидит? А вот он. Ого! Ого! Ну что так больно? Ух. Или спасся! Так, вот одна тычка и. Найс. Просто затапали. Ребят, мы выиграли три игры сегодня. Одну, конечно, проиграли, но ничего страшного. Главное, что мы в большом плюсе. Этот пик рабочий, летающий пик. Берите себе на заметку. Если тебе понравился этот видеоролик, ставь лайк. Подписывайся на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.